Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Хочу вам показать очень прикольную игру, она бесплатная. Я оставлю ссылку в описании под видео, тут, видимо, можно сингл играть, мультиплеер. Роза, можно создать, Розе, сервер, на. Да? Join, host, join и присоединиться, я так понимаю. Да, но я не пробовал, я играл в сингл. Сейчас я покажу саму игру. Она очень прикольная. Вот я немножко поиграл уже в нее. Первый уровень. Видимо, вот такого человечка. Переключения происходят Q, E, A и D. И, и, и когда вы переключаетесь, вы можете управлять рукой, ногой, левой, правой, любой частью, ну тела, как бы любой частью. И оно как я не знаю, ну такое прикольное. Я сначала не понял, как. Как им управлять? Я начало вот так им управлял. А тут получается... Он за счет ног передвигается. Если мы переключимся на ногу, мы можем передвигаться. Вот. И он прыгает. И полетел такой. Я Так это он все повключал. Так побежали дальше. Хоп. И мы переключаемся, удлиняем руку. Можем рукой управлять. Вот такая вот игра. Давайте, следующий раунд. Следующий раунд. Так. Вот тут я не понял. Escape. Ага, Escape. Это мы можем... Movie Sense. Movie Sense. Big Volume. Volume Say. Ну, это звуки. Это Sense, я так понимаю. И вот... Передвигаться тут получается ногами. И когда вы не двигаетесь, он замедляется время. Ну сейчас я покажу это. Ну, первые пару уровней, они типа обучающие. Опа! Такое, оп, оп, передвигаемся. Я, я пока сам еще не понял, как полностью управлять. Это, наверное, ногу надо поднять, переключиться на вторую ногу. И тогда он начнет прыгать высоко. Я! Не знаю, меня так улыбнула эта игра, я вам ее советую. Скачайте ее, вот. Получается, не нужно нажать. Так, тихо, тихо, тихо. Не нужно нажать на... на выключатель. У меня есть три жизни. Если вот мы сейчас сделаем вот так руку, переключимся на ногу и так оп, и надо тайминги поймать. Так, надо вот ту ногу сейчас, подождите, ногу, оп, эту ногу мы убираем, убираем левее и так, и вот так сейчас. Так, так, будем тайминги, Нет, не получается. Опа, включили, но, А! У нас одна жизнь. Так, че, эту ногу надо приподнять, наверное. Так, руку выставляем, идем и видим, что написано "Стоп". Алхеро, стоп, есть Ну, Вроде все и так понятно. Если я дотронусь, я, я должен по идее выиграть. Не на вот это, подождите, вот эту ногу есть. Ее, yeah. у меня получилось. Это, это четвертый уровень. Продолжаем. Теперь мы играем э, в кунфуиста. Я, я, я, я, я. <св stuff> не знаю, у меня такой просто адский смех вызывает это все. Теперь видим джедайский шарик, джедайский шарик, так я, так надо ногу выставить, ногу, давай ногу выставим. Не знаю, такая прикольная игра, я не могу. Видимо, он мне одну жизнь забрал. Так, батл. Батл. Это наш первый батл. Так. Сейчас будут кучу шаров на нас нападать. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Так, так, так. Тихо, тихо. На! я, Блин, у нас одна жизнь осталась. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, ой, ой. Какой шар. так, так, так, так, так, так, так, У меня так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, блин сейчас мы пройдем сейчас у нас все получится я <свят> не знаю это такая кренжана но... у <свят> <свят> меня так и силит просто это и не знаю это Давай-давай-давай. <смех> И... Блин, ноги сильно растаял. Так, еще раз, попытка номер два. Но этих надо ногами, чисто ногами жарить. Давай я, я, так переключаемся. Оп, оп, я, я. Управление происходит при помощи мышки и четырех клавиш, получается, если вы не поняли. Это Q, E, и -E D. Переключение между руками. Я. Ухии! Я. Так, одна жизнь осталась. О, аптечки, аптечки. Вот откуда жизнь у меня. Так, аптечки. Так. Тут надо руки использовать. киа к я Давай мы подойдем поближе. Так. киа кя я Блин, у меня последняя жизнь. Там еще ласт босс. На! Вот ласт О, Хилки восстанавливаются. Супер. На! Тихо, тихо, тихо. На! Так, так, так, так. М -м -м -м. Ну, короче, у нас и так вышло все супер. Я так и планировал. Ебой. Теперь левел хард улучшается. Получается, мы можем отбивать. Вот пули отбивать можем. Это матрица, это просто, это просто крутейшая игра. Мы теперь можем отбивать руками пули. Ай-яй-яй. Можем ногами отбивать. Получается. -я -я. И потихоньку приближаться к нашему врагу. Я, Ой, короче, вот такая вот игра. Если хочешь просто отвести душу, я тебе ее советую. Я оставлю ссылку в описании под видео. Игра совершенно бесплатно в Steam. С вами был Розе. Всем до новых встреч.